Известный американский радиоведущий Ларри Кинг как-то сказал, говорить – это все равно, что играть в гольф, водить машину или держать магазин. Чем больше этим занимаешься, тем лучше это выходит и тем больше доставляет удовольствие. Вы никогда не задумывались над тем, как будут воспринимать высокий и писклявый голос ваши потенциальные клиенты или просто слушатели? Да никак! Хуже всего будет, если эти истеричные и инфантильные нотки в голосе будут раздражать. Запомните, 40% бренда – это всегда ваш голос. И если вы продаете голосом, особенно по телефону или в онлайн, эта цифра возрастет почти до 90%. То есть, отрабатывая свой речевой голос, вы увеличиваете привлекательность бренда в два раза. Математика простая. Онлайн-курс «Имидж голоса и речи» помогает начинающим ораторам и профессионалам, правозащитникам, менеджерам среднего и топ-звена, руководителям компаний, успешным леди, стартаперам, ведущим вебинаров и мастер-классов, шоуменам, а также всем, кто хочет говорить красиво и правильно выстраивать свою речь. После прохождения всех базовых кейсов у моих выпускников складывается четкое понимание того, как можно работать в состоянии импровизации и удерживать внимание публики. Я абсолютно убеждена, что после практических занятий по моим видеоурокам и наших с вами живых встречах в онлайн вы сразу почувствуете разницу в своем «я». Работая 20 лет в прямых эфирах на различных радиостанциях, мне есть, что вам рассказать, объяснить и показать на практике. Ваш первый шаг к победе мы сделаем вместе, если вы пройдете мой авторский курс «Имидж голоса и речи». Добро пожаловать!